Да не, пацаны, ну ближайший, ближайший, ну где-то, наверное, месяц точно не планирую забаниться, ближайший месяц. Вроде бы сидел уже совсем. Ох, уел, блядь, Гандон, ебаный, блядь. Бан.